Великий православный пост. Как питаться? Великий пост. Если хотите узнать, что такое пост, как соблюдать, как питаться? Великий православный пост. Оставайтесь со мной. Здравствуйте. Я вас приветствую на канале Здоровое питание для походения. С вами Любовь Васюти. С 14 марта по 30 апреля в этом году проходит Великий православный пост. Время воздержания от всего излишнего, в том числе и от некоторой пищи. Именно плохое знание религиозных канонов часто приводит к возникновению у человека вопроса о том, как соблюдать пост, как питаться. В, пост. в этом видеоролике я расскажу о том, что такое пост, что можно кушать во время Великого Поста, а что нет, о разрешенных и запрещенных продуктах. Великий пост – важное время для православных. В первую очередь это пора молитв духовного очищения, а также ограничения в пище. Через ослабление тела в пост человек укрепляет свой дух. Великий пост установлен в честь 40 дней, которые Иисус Христос провел без пищи и воды в пустыне. Все эти дни он был искушаем дьяволом но не сдался, а выдержал испытания и с честью прошел его до самого конца. Большая часть людей, соблюдающих пост, просто отказывается на это время от продуктов, содержащих животные жиры. Продукты, которые нельзя есть великий пост, мясо и птица, любые изделия из них, рыба за исключением нескольких дней, молочные продукты, в том числе сливочное масло, сыр, яйца, любые другие продукты, имеющие животное происхождение. Но если вы хотите поститься по всем правилам, то нужно знать, что не во все дни поста можно есть горячую пищу, а растительное масло можно употреблять только по выходным и праздникам. Кто не должен поститься? Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых постящихся. Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные кормящие женщины, люди, чья работа связана с физическим трудом, престарелые, а также заключенные и путешествующие. Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам из благословления духовника. Крайне важная духовная составляющая поста отказ от развлечений, молитвы, размышления и чтения религиозной литературы. Если пост заключается только в ограничениях в еде, его можно смело называть обычной диетой. Первая неделя поста она самая сложная и строгая, и начинается она с чистого понедельника. В этот день рекомендуется полное воздержание от пищи. Разрешено только пить воду. Почти всю первую неделю Великого Поста, а также все понедельники, среды и пятницы, со второй по шестую неделю православный канон предписывает сухоедение. В эти дни разрешается холодная пища, необработанная термически, сырые овощи и фрукты, квашение, соления, орехи, иногда мед. Исключением является хлеб. Хоть он и приготовлен в печи, но его можно, но, разумеется, постный, без сахара и растительного масла в составе. Последнюю страстную неделю Поста также есть дни, когда нужно соблюдать сухое едение. Важно! Сухоедение – это самый трудный вид поста, поэтому церковь рекомендует спрашивать благословение духовника на держание его. Горячая пища без масла. Со второй недели Великого поста по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. Здесь уже простор больше, добавляются различные супы, каши из злаков, вареный картофель, да и вареные тушеные горячие овощи насыщают и загревают гораздо лучше, чем простая сырая морковка. Горячая пища с маслом. Вкушать елей позволяется только выходные дни. Можно картошечку пожарить, котлеты морковные и капустные приготовить. Также в выходные дни разрешено виноградное вино. Великий пост, три главных праздника. Благовещение, Лазарева, суббота и вербное воскресенье. На Лазареву субботу можно есть блюда с рыбной икрой, вербную рыбу. На Благовещение тоже разрешена рыба. Также в праздничные дни можно выпить вина и сдобрить пищу растительным маслом. Кроме того, четверг пятой недели на мариного стояние разрешается добавить к горячим блюдам растительное масло. Важно, в праздничные дни можно пить вино, но только для поддержания сил. Один бокал красного вина. Страстная и Великая Пятница – в этот день воздерживается от пищи до пятничной вечерней. это самый скорбный день поста, когда Иисус Христос был распят. Заключительным моментом Страстной Пятницы является вынос плащаницы из алтаря на середину храма, где она и остается до субботней ночи – пасхальной полуношницы. Страстная суббота – в этот день тоже рекомендуется воздержаться от пищи, если сложно то есть умеренно. Можно употреблять горячую пищу без масла и поддерживать силы глотком вина. Полночь, страстной субботы на воскресенье с наступлением Пасхи пост заканчивается. На этом у меня все. С вами была Любовь Васютич. Если вам понравился мой видеоролик, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и будьте здоровы!